приветствую всех любителей видеоигр а игра по названию heavenly bodies или на русском небесные тела в игре сразу расскажу пару мелочей из плюсов то что у него хорошее качественное музыкальное сопровождение неплохая картинка и игра вышла достаточно недавно требует немного от компьютера поэтому сразу говорю что вы можете поиграть в нее все обязательно она интересная да и более интеллектуальная. плюс в нее можно играть вдвоем из минусов. У кого-то из вас должен быть 100% геймпад. Либо, ну, 100%. Потому что либо играть локально, это когда вы рядом друг с другом, либо посетить через Steam Remote Play, что позволяет игре как будто видеть игрока локально. Но минус в том, что нельзя соединить либо две клавиатуры, либо два геймпада. То есть надо что-то раздельное, по-моему. Если все пофиксили, то прекрасно. Когда последний раз играл через Remote Play, так оно и было. А сейчас будут спойлеры. Пару миссий покажу вам, как они выглядят на самом деле. Ну, то, что вас ждет, так скажем. Ну, как я и говорил ранее, здесь есть два варианта игры. Ты можешь поиграть один, либо локальная, заметить, совместная игра. Но remote play уже позволяет. Естественно, играть локально-нелокально, находясь друг от друга достаточно далеко Поэтому выбираем один игрок, естественно, геймпад И есть несколько сложностей Классический режим, передвижения используется по умолчанию И в нем гармонично все А вот ньютоновский режим, физически точный режим Для тех, кто любит повысить сложность Ну и есть помощь, которая подойдет к игрокам которым требуется все-таки легкость в управлении и в прочности Ну я пойду на классический, чтобы уже можно было понимать Что меня ждет на ньютоновской сложности Эй, ребята, я здесь. Ребята, на меня посмотрите, приветствую всех. Даже ручка вам помошу, и другой помашу. Я здесь. Да-да-да, смотрим на меня. Могу поплавать. Вау, волны видели какие? Вау. Ладненько, добро пожаловать на борт. Теперь можно приступить к работе в обитаемом режиме. Движение левой рукой осуществляется при помощи левого т. Ну а движение правой, естественно, правой рукой. Ну, чтобы ухватить что-нибудь левой рукой, нажмите ЛТ. А ухватить правую руку, РТ? Ну, как бы, обучение, куда же без него-то? Ну, откройте люк. А чтобы его открыть, поверните крыча. пока не проблема. Так, и тут уже начинается сложно. Да, себя отправить куда-то. Давайте-ка закроем, наверное, да. Зачем я еще сюда прилетел? Верните меня домой. В космосе вообще-то страшно, как бы. Тут могут быть всякие инопланетяне, чужие. Люди в черном, эти, как там, их мы всякие, вот эти вот ваши вот эти симбиоты. Давай, давай, давай. Блин, ну как неудобно, нихрена себе. А что так сложно? Так, давай, ручка, давай, слушайся, мне. Все, отправляйся домой. Я все, я нагулялся, ребята. Мама, забери меня, мама. Я рыбка, блядь. Бля, в космосе плавать можно, не Так, ладно, ладно, хватит шуток. Все, давай. Оп! Поплыли отсюда. Давай, брасам. Брасам нет броса не дают. да хоть как-нибудь уже а моя голова за что за что ты меня бьешь ноги можно сгибать нажимая лб руб я могу бегать в космосе Тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук Да бегался подать из-за поверхности чтобы передвигать свое тело в космосе нажимаю естественно лтр так ладно передвигаться я в принципе понял как блин как меня раскруживает да, ручки еще такие немножко вафельные. Прикиньте, это еще не ньютоновская сложность. Так, это, судя по всему, кровать. Ее можно, интересно, сложить? Но она вроде складывается. Но она, ну, она что-то... Ну-ка, давай-ка. Давай-ка. Не дается. Надо подальше просхватиться. Давай-давай. Так, стоп, что это? А это что? О, что это такое? Так, хорошо. А? у, -у попить Стоп, стоп, я сейчас все вылю, сейчас все полетит же к чертям. Бля, ну все, ладно. Раз уж, я раз уже уже открыл, полетели куда-нибудь. Отправь меня за кровать. Так, ладно, ну-ка пойдем за новой баночкой. Ну-ка, сюда. О, второе Давай вторую. Так, тереник надо стрясти, да? Так, да. Так, одну запустил, давай вторую. Во, за кровать закрывать. Да куда? Да куда вы меня в кровать-то? Бля, да так я не сложу кровать, алло. Ну б. Ё... Так, ладно, что это такое? Кнопочка какая-то желтая. Бля, как же неудобно. стопы. блядь, разверни меня. Вот. Давай-давай-давай-давай. Кнопочка, иди сюда, иди. Иди сюда. Давай. Оп-оп, нажал. Отлично. Так, вот так вот выглядит наша орбитальная станция, да? Для обеспечения обитания космической станции системы солнечных батарей используйте единственный доступный в космосе источник энергии, а это солнечный свет. Теперь, когда на борту станции есть экипаж, можно продолжить обслуживание этих систем при образовании энергии света. Ну, вам потребуется настроить внутренние системы питания и переориентировать внешнюю солнечную систему. Вы выполните... Как выполните? Сообщите в центр управления полетом. Да, хорошо. Так, что это такое? Нажал на кнопку, сообщение вижу. Так, руководство восстановить работоспособность солнечных батарей космической станции задача настроить внутренние системы да ведь нам только что сказал да дошлю за развернуть солнечную батарею да я понял а это судя по всему план да как выполнять угу. да это вот то что нужно будет покрутить повертеть и все и прекрасно из какой-то э, ромбообразно, ромбообразной превратить в прямую все просто так все ладно как книжка интересная спасибо за руководство блин прикольно можно так рассматривать вау блять классно приближать можно. Вот это вообще, кстати, самое главное. Если на орбитальной станции потерялся, посмотрел, так, нам туда, мы здесь примерно, так, так, и все. Вот, видели, вот мы здесь сейчас, нам вот сюда надо, чтобы вот эту штуку 1, 2, 3 выполнить. Сначала дернуть, нажать, подключить. А потом уже покрутить, повертеть. Все, нажмите эту кнопочку, чтобы открыть руководство. Ну я по полетел, мам. Все, блять, я и правда плыву. Ни хрена себе, здесь и правда можно плавать. так, запомните, если вы вдруг попадете в космос, знаете одно самое главное. Так вы плавать там не сможете. Если вы только, если вы там зависнете, то есть потеряете инерцию, то все. Вы можете застрять на несколько часов, если вам никто не поможет. Вот так вот ручками махать вам не поможет. Понимаете? То есть то, что здесь здесь машу ручками, вот это создаю сам себе инерцию. Это, ну это не физика, ребят. Это просто игра, запомните. Не верьте играм. Не, ну так, чуть-чуть каким-то -чуть, интеллектуальным обучающим можно, но это и нельзя. Так, камеру поворачивать научили, уже хорошо, уже прекрасно. Кнопочки, оп, блядь, я хотел две сразу сделать, было бы красиво. Видите, я как плаваю здесь красиво. Так, подключить надо еще, оп-оп-оп, разворачиваемся. Но здесь тоже герой теряет инерцию, но он, в принципе, перестает двигаться, пока ты ручками начинаешь махать. Так, выполнено настройка внутренней системы питания. Ага, хорошо. То есть питание у нас уже какое-никакое есть. Так, хорошо. Давай. Оп. Пошел. Давай дергай за рычаг. Пошел. Пошел, я сказал, давай. То есть вот видите, здесь вот что-то надо за что-то всегда хвататься, чтобы что-то дергать. Потому что меня начинает откидывать. Оп, пластом. к Тюленчиком развернулись. И теперь просто этой, влево-вправую рыбку. Оп, оп. И самое главное, не забывайте с собой закрывать шлюзы. Особенно, если вы собираетесь на улицу. Потому что что? На улицу? Нифига себе, я сказал. В космос? Потому что если вы выпустите весь воздух, вам пизда. Так, отлично. Осталось добраться до шлюза и развернуть солнечную батарею. Поплыли. Опа, фотик. О, селфи! Го, еще. Еще разочек. Блядь, а что это там еще? Может что-нибудь интересное? Селфи еще разочек. Давай сфоткаемся, братишка. Ставим поближе. Вообще красиво, ты так у монитора сидишь Вообще красота Ну, неважно перед камерой, какая разница У монитора, у телефона, без разницы Так, а это что? У калькулятора похоже Так, давай посчитаем что-нибудь Так, времени тобой потрачено столько-то Времени мной потрачено столько-то Короче, все фигня, приятного просмотра Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх А я поплыл дальше, видите, как хорошо Рыбонька wee! Oh, go wee! Камера пошла нафиг так, а ворота здесь, кстати, неплохо открываются, но все равно вот эта вот инерция, когда теряется, вообще тяжело. Вот для меня, вот, не тяжеловато вот вести это управление. Это просто легкий обзор на игру, но прекрасно, с небольшими спойлерами на первую миссию и на вторую, наверное, тут чуть-чуть совсем. Видео получится весьма коротким, но зато вы слушаетесь в звук. Блин, я же забыл вас предупредить. Чего, блин? Кого, блин? Какого? Че делать? Так, там гаечный ключ нарисован, значит, надо искать гаечный ключ. Как я ее сломал, блядь, хрена себе? Я нашел лом О, теннисный мя... Это, блядь, теннисная би... Это. Теннисная ракетка Нахер лом, бери теннисную ракетку Пошли играть Блядь, зачем мне в космосе теннисная ракетка Дай, дай Ой. Блин, у меня теннисная ракетка Надо... Блядь, буду с другом играть, точно в теннис с ним поиграю Он будет там, я буду тут И мы будем пах, пах друг другу Ладно, я еще гаечный ключ Кыш, кыш, кыш Какие-то печенья в ящике я же их не могу съесть. Давай, дотянись. А вот его, вот, красавчик. Так о чем я вам говорил? Подключайте наушники, потому что у меня стоит звучание 7.1. А для вас, если быть проще, то стереозвучание, где слева и справа звуки дают о себе знать. Где слева громче, где справа и так далее. Тому подобное. Давай, давай, дотянись, дотянись, дотянись. Блин, ну когда он теряет энергию, конечно, вообще капец. Отлично, заданечка выпал. Все, застрял. Вот только вот это вот плавание руками помогает мне куда-то двигаться, прикиньте. Так, надо шлюз закрыть. По-моему. Да, это тоже. Так, все, осталось только одно задание. Так, развернись, давай, разворачивайся. Вот. Поплыл. Поплыл. Так, вот этот шлюз сначала надо закрыть. Запомните, вот видите, да? Все, если мы собираемся выходить в космос, обязательно закрывайте все двери. Бля, нихуя есть ее. Вот это я вообще красавчик. Видите, как я могу. Так, оп! Ногу отдай! Бля, чуть ногу не зажал, нифига себе. Все, загорел зеленым, значит, проход разрешен. Эту штуку цепляете на себя, обязательно. Даже не думайте, в космос идти без троса. Вообще не думайте. Выполнена профессионалами. Знаете, работа вся выполняется профессионалом. Так, вот, видите, я открыл дверь. Всю базу, всей базе дали знать, что у меня открылась дверь. Чтобы они не открывали лишние люки. Так, мне вон ту штуку надо покрутить. Видите, вон там, вот внизу, вон там. Вот там, да. Как туда. Блять, инерция, вернись! Инерция! Так, ладно, успокойся. Дыши глубже. А -а -а -а, лети, птичка. Блять, я могу летать. Не так, давай, давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Вообще хорошо. Так, вообще хорошо иду. Давай, давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Оп, оп хватайся за что-нибудь. Вообще красота. Красота. Ну все, осталось эту штуку каким-нибудь образом раскрутить. Блять, как это тяжело, если честно. Давай, хватайся, давай Да не в ту сторону да, да, блядь, да. блядь, как тяжело Руки у меня не слушаются, да не в эту сторону Да куда ты крутишь-то, блядь а? Вот в эту, да, да <свят> Блядь, а что так тяжело-то Да дай, пусти! Блядь, отпустим, давай подальше схватимся Все, давай, и да не в эту В эту, вниз, вот так Оп, обратно, обратно Обратно выпрями, вот, вот Еще разочек отлично, еще да нет, еще чуть-чуть, вот, Но выполнена задача развернуть солнечную батарею. Это я вам показываю только первую миссию, вторая миссия будет вкратце, естественно. Это сейчас, чтобы вы понимали, что происходит, чего вас ждет как минимум одного либо вдвоем. И поверьте, это далеко не все, да как. И вот еще и сообщение, которое нужно доложить о выполненной работе. Все, типа отлично. Обновлено сообщить о выполненной работе Вижу там какой-то ботинок В руководстве доступны испытания Ага, так, задание выполнено Сообщить в центр Испытание, принести секретный коллекционный предмет Пройти миссию в ньютоновском режиме И взломать дверь Теннисной ракеткой Блять, ведь прикиньте, этих испытаний На следующих уровнях будет больше Я думаю, что коллекционный предмет это на самом деле Вот тот ботинок Никогда, слышите, никогда не отцепляйтесь Даже ради какого-то ботинка из космоса. В космосе. Не отцепляйтесь от троса. Потому что если вас куда-нибудь начнет отправлять, все. Вы не вернетесь. Понимаете? Вообще никак. Вот все, вот так вот. Ну, все, пока, блядь. Полетел я, блядь. Так, теперь смотрите. Так как это игра, и мой, и мой режим птички здесь, в принципе, работает. В принципе. Я сейчас потихонечку развернусь. И потихонечку, блядь. Давай, давай, к тросу хотя бы. Разверни меня. Хотя бы к тросу, ну, блядь. Тяжело. Еще и ботинок тяжелый, падла. Меня начинают уносить в сторону, к ботинку. Давай, машина, шайтана, машина, блядь, держись. Все, отлично, закидываемся внутрь. Давай, потихонечку заползаем. Да, блядь, что ж ты ботинок-то этот? Так, надо, может, сначала ботинок туда отправить. Так, ладно, давайте сначала хотя бы за трос хватимся отлично. Так, развернулись. Так, теперь, да, отпустить трос. Блять, за дверь хотел уцепиться. Да блять, трос. Нет, да я все потерял. Так, аккуратно, аккуратно, закидываемся туда, отлично, отпускаем ботинок, он летит, мы закрываем шлюз вот этот, закрываем. Да блять, закрываем я отлично, сейчас шлюз закрывается. Отлично, закрыли шлюз. Закрыли шлюз. Открываем дверь. Так, стоп, что? Блять, провод замяло! Что? Нет, стой! Нет! Стоп! Да куда ты меня-то за что? Лети! Лети, блядь! Птичка, лети! Бля, нихрена себе меня откинул! Вот, вот что бывает, когда ты не закрываешь за собой двери! Блядь, лети, да лети ты с этим тапком, блядь! Ну пизда, блять, ну какого хуя? Ну ебаный рот. Бля, что теперь мне за этим тапком обратно? Короче, обязательно проверяйте все места. Все места, блядь, пиздец, я прям аж расстроен. Где мой тапок? А, вон он, блядь, все на том же месте лежит. Обязательно проверяйте, чтобы было все герметично. Либо с вами будет вот примерно именно вот так, если вы не закроете двери. Просто вас выкинет в космос, и вы уже не вернетесь на орбитальную станцию. Поверьте мне. Вот эти вот режим птичка вас не спасет. Вы просто будете по инерции лететь до тех пор, пока не остановитесь. Но если вы вдруг даже и остановитесь, шанс, что вы вернетесь, минимален. Что там будет какой-то космический мусор или еще что-то. Ладно, я попробую вторую попытку, уже вообще без троса вылазить, потому что я не знаю, как вернуть нормально по-человечески тросы внутрь. А тут я хотя бы взял тапок, полетел за тапок. Но мы все-таки немножко сократим наш этот полет с тапком, потому что это очень долго. Я думаю, вам будет достаточно вот этого маленького фрагмента моих мучений с этим космическим тапком. Кстати, обратите внимание, какие космические тапки у меня и какие тут. Походу человек был, ну, явно в весе. Ну, потому что это ботина какой-то слишком огромная. Ну вот мы и выполнили испытание и закинули все-таки этот космический предмет сюда. Так, что нам дальше надо? Отлично, мы выполнили испытание, осталось только что... Так, что ты, что-то, я еще что-то распечатал, Еще какое-то испытание, что ли? А еще можно мне листик? Нет, мне надо забрать этот сначала. Так, и что у нас тут? А ничего. А, это, походу, просто если я тот листик потерял, то можно взять другу, да? Ну, ладно, давайте уже ответим и сообщим. Ну вот, в принципе, вот так вот вас ждет всю игру. 16 минут, нифига себе, как долго! Блин, это только на одну миссию. Интересно, с другом было бы так же долго. Ну и, естественно, космический совет Вы можете включить визуальные подсказки для управления движением группы в разделе управления у него настроек. Что, в принципе, тоже неплохо. Но нам это не нужно. Так, здесь наши будут коллекционные предметы. Хорошо, вот он и космический тапок. И следующий уровень. Ну, естественно, тут вон вижу камера есть, фотик, калькулятор. Еще, наверное, предметы будут открываться в будущем. Но это первые наши предметы. Ну что, поехали дальше? Ну там же будет вкратце. Для обработки данных со станции необходим прямой канал связи с исследователями на земле. Хотя нам показали, что их там никого нет. Но вышка передачи данных будет обеспечивать сигнал необходим для поддержания этой связи. То есть в этой миссии нам уже надо будет... Развернуть вышку из сложенного положения, откалибровать каждую антенну. Естественно, все просто. но хорошо все объясняет, Поэтому обратитесь к руководству для получения удовлетворительного результата. Вон мы где-то слева. И можем уже потихонечку начинать. То есть наша задача покрутить, повертеть, настроить и наладить связь. Ну, хорошо. Это не так сложно. Давайте-ка возьмем вот эту бумажку. Плохо, что он не дает несколько Поплыли, поплыли. Так, хорошо. Так, что у нас тут? Руководство. Поехали. Откалибровать антенну 1, откалибровать антенну 2 и 3. Ну и, естественно, главную тарелку тоже нужно откалибровать. То есть вот нам показано пути 1, 2, 3, 4. Что, куда, как наклонять даже. Что, куда... Ух, нифига себе, тут целая карта. Ну и какие-то карточки. Кстати, вон вижу карточку за мой полет с вещами из космоса, бля. Бля, неплохо. Это то, что я погиб, да, это, когда это нормально не откруглить. Ну что, полетели, быстренько все это сделаем? Ну, в принципе, все просто. Подключить право проводок Раз. Хватай второй. Два. И покрутить антенку. И каждую антенку надо крутить по-своему. Правильно? Давай, развернись, колени, согни, поплыви. Вот. Хорошо. Так, вот, нам уже показано, куда что надо. Опа. Сравняемся. Оп. Отлично. Ну и вот так вот антенка настраивается. Красота. Ну а чтобы вам было все таки интереснее играть и не отбило желания, мы на этом закончим. Ну так как я обещал даже поздравить прекрасного человека Ярика с днем рождения, ведь ты родился 20 декабря, несколько лет назад, тебе уже исполнилось столько много лет, желаю тебе счастья, здоровья, а также э, 4 миллиона примерно там 700 тысяч человек, которые родились с тобой в этот же день, тоже им желаю прекрасного настроения хорошего провести. Хорошо вот это, вот, провести вот этот день рождения. Надеюсь, вы его уже провели. Особенно вот эти вот 4, и 4 миллиона 700, там, 790 тысяч человек. Ну, Ярик, естественно, думал, ты один, что родился в этот день. Охуясь. А вы подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Если хотите, чтобы я полностью прошел эту игру, пишите в комментариях и ставьте палец вверх. Пока!